Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 7 мая, и давайте посмотрим, с чем у нас начинается текущая торговая неделя. И я напоминаю, что у нас сегодня, как и всегда, каждый понедельник в 18.30 по Москве, Таллину, Киеву, Риге пройдет вебинар, на котором мы разберем каждый из инструментов уже более подробно с точки зрения долгосрочной, среднесрочной перспективы. Встреча проходит, как всегда, на нашем YouTube-канале. Но сейчас посмотрим, что происходит внутри торгового дня, и начнем, как всегда, с пары евро-долларов. По паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению это область 1.1830, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы на прошлой неделе в четверг на уровне 1.2011. А по паре британский фунт американский доллар также тенденция нисходящая сохраняется. Предпосылки для снижения это область 1.3399, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимуме пятницы, который был зафиксирован по цене 1.3585. А по паре американский доллар, канадский доллар, общее направление остается восходящим, все еще мы торгуемся в рамках того боковика, который а, формируется уже вторую неделю. А ближайшие цели – это уход выше максимальных значений уровня сопротивления, который находится на отметке 1.2917, этот максимум мы показывали в пятницу, ну и движение далее по направлению 1.3011. В свою очередь, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 30 апреля и 5 мая на уровне 1.28, то в этом случае можем ожидать более затяженную коррекцию в область 1.26.13. А по паре американский доллар японская иена на текущий момент тенденция нисходящая коррекционная сохраняется. Подошли к следующему уровню поддержки минимум 24 апреля. В том случае, если пара сможет преодолеть отметку 108.65, то ожидаем снижение до, в область 106.79. А ближайший разворотный уровень для данной нисходящей формации находится на максимуме пятницы на отметке 109.26. Если пара сможет сегодня закрепиться выше данного уровня, то ожидаем возобновления роста с ближайшей целью на 110 ровно и далее по направлению 111. А по паре австралийский доллар, американский доллар на текущий момент – Формация восходящая которая началась на прошлой неделе у нас пока сохраняется ближайшие цели роста это область 75 84 далее 76 97 ну а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме который был зафиксирован в пятницу на отметке 7491 более важный уровень находится на минимальном значении 1 мая это отметка 7471 так как эти уровни находятся довольно таки близко друг к другу порядка 15 пунктов то все-таки основным лучше считать самый минимальный то есть соответственно минимум 1 мая. Пара еврофунт продолжает свое движение восходящее. Ближайшие цели роста – это область 88,77. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме пятницы, отметка 88,14. Если еврофунт сможет закрепиться ниже данного уровня, то ожидаем развития коррекционной нисходящей формации по данному активу. Золото продолжает свой рост, который также начался на прошлой неделе. В четверг, сегодня уже с утра, обновили локальные максимумы. Ближайшая цель роста – это область 1329 Следующая цель движения на 1360. Данный сценарий будет являться актуальным до тех пор, пока мы торгуемся выше минимальных значений, которые были зафиксированы а в пятницу на уровне 1307. Именно там сейчас находится ближайший разворотный уровень, так как уже максимум с последней коррекции у нас был обновлен. Поэтому за золотом тоже будем следить. А нефть марки Brent в пятницу и сегодня показывает активное восходящее движение. Подошли к области сопротивления максимум 30 апреля. и Ближайшие цели это движение в области 78-19. В свою очередь, ближайший разворотный уровень по данному активу отмечаем на минимуме, который был зафиксирован в пятницу по цене 73.91. А, тенденция восходящая общая сохраняется и нефть ожидаем уже в области 78. А по индексу DAX также сохраняется восходящая тенденция. Напомню, на прошлой неделе мы преодолели область сопротивления на отметке 12639 и возобновили свой рост уже 2 мая. Соответственно, ближайшие цели роста – это область 12978, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме 3 мая, а четверг – это отметка 12657. А по биткоину общее направление среднесрочно долгосрочное. Восходящие сохраняется, но в рамках часового таймфрейма вчера мы видели торговлю ниже минимумов, которые были зафиксированы в субботу. Это отметка 9318, что в рамках часового таймфрейма нас на текущий момент приводит в фазу коррекционного нисходящего движения цели. По снижению это область 8800, ну а возврат к покупкам будем рассматривать после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы вчера, в воскресенье, на уровне 9852. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится,